Когда несколько месяцев назад я получил сообщение, что э, получил э, Словацкую премию мира, э, то ко мне много подобного рода писем пишут, я думаю, это какая-то шутка. И попросил наших пробить вообще, что за премия. Не удивился, что это серьезная премия. Я даже не знал, что э, я номинировался на эту премию, потому что ну, вообще я не участвовал в этом. Когда я узнал, какие у меня были конкуренты ну, на получение этой премии, это Сорос, миллиардер, президент Китая, король Бутана, ну, я понял, что это все серьезно. Здесь была, конечно, конкурентная борьба. Подавляющее большинство голосов я был избран и награжден премией большим отрывом от других. Я думаю, что главное здесь сыграло то, что программа СКВ, а тем более СПСВ, откуда, собственно, истоки СКВ, это, наверное, единственная программа на сегодняшний день, которая способна убедить весь мир. Все страны, общими целями и задачами. Помирить народы. Сейчас вообще что-то страшное, ужасно творится в мире. Делят земли, делят воды, делят ресурсы, нефть, газ разбираются друг с другом. А ведь мы живем в одном доме. И даже это не дом, а одна комната, где нет даже перегородок. И дом называется биосфера планеты Земля. Что нам делить? Мы только убьем друг друга, деля. И при таком развитии, как сейчас, у цивилизации нет будущего. Я сегодня об этом говорил. При вручении премии, и многие меня поняли и поддержали.